Сегодня наш сперс собака поганица ну, все это. морожено. И будем рекламировать ровую We you don't know what to do with Вот почему я tengo 2 марта? не ох. Второй марта. Скором Arrow No, no, no, no. Третий день эксперимента, такое мороженое, как собаке-канекот. Первый день мы дали ему пломбир. Вчера мы ему дали эскимо. Эскимо он наотрез отказался Сегодня мы купили еще раз Сейчас проверим. <свист> нет, все, убирай все, все, все. Ты хочешь чтобы играться? Все, играться а ну нет. Оно... Нет, играться нет. Подожди, а ну а ну так. Ну сейчас разберется по кормить. Не надо. <свист> Да, ты прикалистый. Сделаем вывод, собаки кана курса любят понпик, молочные, как и странно. Так, этот опыт у нас закончен.